всем привет вы на канале как заработать в интернете сегодня у меня на обзоре новый интересный экран называется он бит серф на этом экране можно зарабатывать криптовалюту биткоин. здесь вот зарегистрировано пользователя 15933 всего попол пополненных кликов 547 тысяч и вот выплачено биткоинов 0.05 33 биткоина уже выплачено с этого сайта. Здесь есть ПТС-объявление, конкурс, рефералов, гарантированные объявления, партнерская программа, низкий минимум, мгновенные платежи. Партнерская программа здесь 50%. процентов Минимум здесь можно выводить 100 сатош. Давайте перейдем в личный кабинет. Регистрация, я надеюсь, вы пройдете здесь она легкая простенькая также в этом кране можно делать инвестицию насобирать вот сатошики далее переходим шара и здесь мы можем купить одну акцию она стоит тысячу сатоши на 120 дней и мы будем получать один процент от этой суммы в сутки 120 процентов гарантия возврата то есть инвестируем 1000 в сатош в конце срока мы зарабатываем плюс плюс 200 сатош плюс ежедневно нам будут начислять один процент от суммы инвестиций как здесь написано есть здесь конкурс рефералов кто умеет приглашать осталось от 16 дней 7 часов и можно выиграть за первое место 0.003 биткоина есть на этом край кран он раздает от одной сатоши до 2 каждую минуту и таких сборов можно сделать 30 нажимаем награду и награда претензия и мы зарабатываем 2 сатошки. Данный экран он платит 100%. Я вчера видел, как блогер отсюда выводил. Так что не нужно бояться и писать мне, что данный экран не платит. Как вчера я снял видео, на том кране троны закончились и люди не могли вывести. Я в то же время проверил, я вывел оттуда лайткоин просто что на кране троны закончились и данный экран если мы посмотрим по символар веб вот он где-то там лежал посещение не было а здесь он стрельнул аж до двух 20, до двух миллионов кликов ежемесячно посещали данный экран. И вот на первом месте россия на втором Индонезия, далее украина бразилия и так далее также на этом экране можно просматривать вот рекламку. 2 сатоши, 10 секунд. Нажимаем вот на сайт. Ждем здесь 10 секунд. Вот полосочка заполнится до конца. И нам нужно будет разгадать капчу. Вот, разгадываем капчу нажимаем submit. И мы получаем две сатошики И переходим далее. И вот еще какая-то реклама есть. Здесь так само мы получаем за 10 секунд 2 сатошика. Вот такой, друзья, кран. Можно его использовать как инвестиционный проект. Можно его использовать для заказа рекламы. Можно его использовать для сбора сатош без вложений. На этом все. Всем желаю вам хорошего заработка, Всем хорошего дня и всем пока.